Постепенно продвигаясь от 120 камня вплоть до 600 также следует работать вплоть до образования отчетливого заусенца с каждой из сторон и постоянно контролировать угол абразива относительно режущей кромки при помощи мухи. После 70-го камня не обама, а нет! Обама! Постепенно, продвигаясь от 120-го камня вплоть до 600-го, также следует работать вплоть до образования заусенца и постоянно контролировать угол абразива относительно режущей кромки при помощи маркера. Движение в этих случаях Целесообразно совершать на режущую кромку, возвращая поверху, абсолютно не касаясь РК. Таким образом, чтобы ни в коем случае не провоцировать образование заусенца и позволить ему появиться естественным путем в нужное время.